Всем привет! Сегодня мы будем рассматривать интересный хостинг NetAngels Сейчас я перейду на этот сайт, довольно-таки интересный, он мне понравился Услышал, где-то клиенты мне рассказали о этом хостинге Мне понравился он, здесь очень интересная ценовая политика Сейчас я все подробно расскажу что они нам предлагают, какие тарифы и что мы можем вообще здесь реализовать на этом VDS-хостинге. Сервера у них от 300 рублей, от 299 рублей можем заказать. Но что самое интересное, я зайду уже, зарегистрировался, зайду уже непосредственно к себе в личный кабинет и э, открою свои се сервера так сервисы а вот облачный VDS, VDS который у меня сейчас уже на данный момент работает вот он э, VDS открою и что у нас здесь мы увидим сеть IP перейдем в сеть IP что нам они здесь предлагают IP в 4 от 72 рублей за месяц Довольно таки интересная цена даже для IPv4. Это я уже потом посмотрел. Но самое интересное и очень офигенная вещь, то что здесь мы можем подключить 8 блоков IPv6, 64 блоков. То есть, хостинг позволяет подключить разные 64 подсети именно в размере 8 блоков. Смотрим, что они различаются у нас последним октетом. Но на самом деле я не видел, чтобы никакой, ни один хостинг, чтобы предложил вот, именно вот такие вот условия. Мы можем подключить 8 подсетей, разных подсетей, как видим, 64 и настроить на них прокси. Где-то в районе на одну подсеть я сажаю 50 прокси, не более. Почему 50 прокси на одну подсеть? Да потому что 64 подсеть, и если рассматривать на примере, допустим, социальной сети Instagram, то там действуют ограничения, и более чем на 61, 64 подсеть, более чем 50 прокси, ну, просто-напросто не рекомендуют сажать. 8 подсетей, это очень круто, при той стоимости, то что сервер стоит 299 рублей, они все нам бесплатные добавить IPv6 бесплатно, возможно, еще получится, я даже и не пробовал, но, как заявляет хостинг, то они предоставляют до 8 IPv6 сети 64 блока. Так, и я уже настроил, есть также скрипт, автоматизированный скрипт по настройке, баш скрип по настройке именно на 8 подсетей это очень облегчает процесс настройки прокси так но работоспособность этих прокси вы можете проверить уже непосредственно купив за 2 рубля за штуку я реализую эти прокси вы можете купить вот настроил 400 немножко вот купили ребята видимо тестируют сейчас оттестируют а, я уверен что они им понравятся и они будут покупать еще вы тоже можете протестировать и если они вам понравятся, то я вам настрою бесплатно прокси на 8 подсетей, бесплатно на этом хостинге, в том случае, если вы зарегистрируетесь по моей партнерской программе. Вы заплатите вот, вот именно вот, а, за эту услугу, именно просто зарегистрировавшись а, по партнерской программе. А, для того, чтобы зарегистрироваться, нужно перейти а, на основной сайт netangels.ru по партнерской программе. Ссылку на партнерскую программу я вам оставлю под видео. Она выглядит вот таким вот образом. Регистрируйтесь и в дальнейшем настрою вам 400 прокси на этом сервере по 50 прокси на одну 1.64 подсеть. Здесь вы как бы ничего вообще не теряете. Вы можете протестировать эти прокси, взяв у меня в магазине по 2 рубля. Если вам понравится, вы можете заказать бесплатную настройку, если зарегистрируетесь и купите сервер по моей реферальной ссылке. И если вас устроит, именно вы протестируете уже непосредственно свой сервак, допустим, 400 этих проксей, если вам это понравится, то я вам могу продать скрипт, который автоматизированно за, там грубо говоря, 5 минут настраивает 400 прокси и на сервере создает прокси-лист, который вы просто-напросто скачаете и можете использовать эти уже прокси. Они будут работать э, довольно таки интересное, я думаю, предложение, так что пишите. Также э, я оставлю свою ссылку вконтакте под видео, под описанием ну а для того, чтобы зарегистрироваться и использовать именно вот этот хостинг э, все же нужно будет ввести свои данные паспортные данные, потому что если вы этого не сделаете то э, через три дня просто напросто отключит вам аккаунт возможно вы найдете и если вы не хотите заполнять свои паспортные данные вы можете обойти каким-то либо хитрым путем и я не знаю там напарсить и вставить там другие какие-то либо данные но это дело ваше я вам не советник в этом а покупайте я вот допустим зарегистрировал на свои личные данные паспортные паспортные и в принципе Сверхъестественно, я вас вижу уже как клиента, как реферального партнера непосредственно у меня в партнерской программе. На этом до свидания, покупайте сервер, я буду проверять вас на наличие рефералов и уже настраивать по предоставлению доступов, настраивать вам прокси на вашем виртуальном сервере. На этом до свидания, пока-пока.